Более можно вырезаем, вырезаем. Вот основу, вот под этот шведель подвижу внутреннюю. Вырезаем сперва. Поверни, пожалуйста, Александр. Вот. Потом надкусываем, надламываем и зашлифовываем. Дальше, чтобы поверхность была гладкая. Вот такая.